Леший 17 лет Александр Бычков прожил в лесу, построил избушку, завел маленький огород. Замечать этого странного мужика начали в соседних деревнях еще в самом начале 90-х. Про него рассказывали байки, одна страшнее другой. Бабушки в воспитательных целях пугали этим лешим детей. Мамы шипели, вы чего придумываете, он же безобидный, просто отшельник. Но на всякий случай отправляли ребят в школу в сопровождении дворовых собак. Ни один барбос не пострадал. Леший не интересовался ни учениками, ни их шерстяными телохранителями. Мог унести обувь, неосторожно оставленную у порога, мог выкопать в чужом огороде картошку. Резиновые сапоги деревенские начали прятать в доме, а с пропажей корнеплодов давно смирились, но не караулить же каждую ночь огород. Летом. Леший появлялся в селах, расположенных возле Кологривского леса. Приносил шкурки, выменивал их на соль, спички, мыло и лекарства. Продавцы в магазинах и аптеках предпочли бы рубли, но не спорили. Кто его знает, что сделает этот угрюмый здоровенный мужик в случае отказа. С деревенскими Леха Лесной не ссорился. Мог проводить до дома тех, кто заплутал или показать какому-нибудь пацану, как плести корзины или ставить ссылки. Милиция, тогда еще не полиция, ловить Лешего не спешила. Отговаривались правоохранители тем, что лес не входит в их юрисдикцию. Здесь наши полномочия уже все окончены. Но на самом деле Леху Лешего просто боялись. Чаще он знал лучше любого местного жителя, а без оружия из своей избушки не выходил. Как-то раз один из начальников поселковой милиции решил поохотиться на лося. Поставил кормушку, залег в засаду. Уже успел обругать зверя, который не спешил выходить и дождь, начавшийся не вовремя. Повернулся было, чтобы встать и увидел сидящего рядом на корточках лешего, который буровил его взглядом поверх прицела винтовки. Так они молча смотрели друг на друга, пока не закончился ливень. Потом Леший бесшумно встал, забрал у милиционера ружье и растворился в зарослях. Милиционер, лишившийся своего карабина, оправдывался в рапорте. Да он двухметрового роста, с бородой до колен и ствол у него с царь-пушку. Окончательно рухнул хрупкий мир Слешем, когда в 2006 году Кологривский лес стал заповедником. Доктора наук и студенты-биологи были порой шокированы. Исследуешь заповедный лес, занимаешься ботаникой, а тут раз из чаще выскакивает мужик с обрезом и объясняет: "Увижу здесь еще раз, убью и под корягой закопаю". Один из сотрудников заповедника попал в медвежий капкан. Еще с двоими леший провел воспитательную беседу. «Моя земля, нечего вам тут шататься». А для убедительности сжег несколько домиков лесников. После этого сотрудники заповедника на отрез отказались выходить в лес. За три тысячи рублей никто умирать не хотел. Директор с ними спорить не стал, у него же не спецназ в подчинении, а обычные люди. Вместо этого он начал писать во все инстанции, требуя вывести Лешего куда угодно, хоть в тюрьму, хоть в степь, лишь бы не мешал работать. Грозился международным скандалом. Дождетесь, что будем голландским коллегам объяснять, почему их ученый вернулся домой с капканом на ноге. В 2007 году вести о Лешем долетели до Москвы. Там сначала посмеялись. Ох уж эти провинциалы, ничего сами не могут. Дали бы мужику бутылку водки и сам бы поди переехал, да еще бы и спасибо сказал. Однако в начале марта прислали помощь четверых ОМОНовцев. Бойцы спецподразделения на снегоходах заехали в лес с местными милиционерами. Встречу возле избы Лехи начали с приветственной речи. Заместитель начальника Кологривского РВД Андрей Потемкин, откашлявшись, представился и попросил предъявить документики, в том числе и на оружие. В ответ услышал нецензурную брань и обещание «без войны не сдамся». Началась спецоперация, правоохранители окружили домик Лешева и начали медленно сжимать кольцо. Отшельник открыл огонь. Одного противника ранил в ногу, другого в руку. Потемкин получил кучный заряд дроби в грудь и его спас бронежилет. Нападающие отступили и тогда Леший поджег свой дом. Пока мы осматривали ранение, он под дымовой завесой на лыжах за пять минут сделал километровый полукруг и стал заходить к нам в тыл. Хотел нас перестрелять в спину, рассказывал потом Потемкин. Воинственного отшельника заметил снайпер ОМОНа и выстрелил ему в голову. Так закончилась жизнь Лешего, но не закончилась его странная история. Началось выяснение, а кем же, собственно, был этот Леха Леший. Версии были самые разные, от беглого преступника и до потомка семьи сыльных. Однако вскоре выяснилось, что звали эту нечисть Александр Бычков. И в лес он ушел в 1991 году. Поссорился с женой, алименты на двоих детей платить не хотел, вот избежал из дома. В 1997 году суд даже признал его умершим. Если бы леший вел себя тихо, так и дожил бы до преклонных лет в своей избушке без лишних расходов. Эта история выкопана мной, не поверите где, на сайте Cosmopolitan. И в конце, в конце, женщины обсуждают, как. И почему мужчины не хотят платить алименты? И задают вопрос, неужели дети могут стать бывшими?